Вас приветствует интернет-магазин Керамис. Сегодня мы хотим познакомить вас с качественными виниловыми обоями Finesse от голландской фабрики BN International. Первый шаг к гармонии в жизни – это создание гармонично оформленного пространства в доме. В этом непростом деле одним из ключевых моментов выступает грамотный подбор качественного настенного покрытия. Ведь именно обои станут вашими верными спутниками на протяжении многих лет будут стимулировать настроение и радовать глаз своим визуальным стилем. Каталог Fines это стильное сочетание модных графических элементов с классической интерьерной цветовой палитрой. Дизайн коллекции разработан в лучших традициях современных трендов. Он строг, пропитан духом консерватизма и до невозможности универсален. Сложно сказать, для каких стилей оформления интерьера не подойдут данные обои. Их замысловатые геометрические узоры и моноколорная цветовая гамма станут отличным базисом для декора помещения в стиле минимализм и хай-тек. Светлые тона и нежные принты с перьями изысканно подчеркнут легкость и воздушность скандинавского стиля, а однотонная текстура под ткань отлично впишется в модерн или эко. Не обошли стороной приверженцев более экзотических интерьеров, Цветовая гамма и набор орнаментов коллекции открывают для умелого дизайнера широкое поле для творческих экспериментов. Отдельного внимания заслуживает и цветовое решение BN Финес. Мягкие натуральные оттенки органично дополнены тонкими, медными и латунными бликами, а деликатная игра света на нежных пастельных тонах приведет в восторг всех эстетов и ценителей качественного визуала. В арсенале коллекции много принтов и орнаментов, различных по стилю и настроению. Упомянутые выше изображения перьев, абстрактные геометрические фигуры и различные их комбинации – вот далеко не полный перечень, доступных для оформления узоров. Область применения обоев практически не ограничена. Их можно смело использовать в гостиной, спальне, детской комнате или прихожей не отстают от превосходного дизайна и производственной характеристики. Обои BN Finesse виниловые, материал основы флизелин. Такая техническая особенность наделяет каталог рядом свойств, полезных в эксплуатации. Полотна имеют плотную текстуру, а значит поверхность можно мыть с помощью мягкого чистящего средства. Они не выгорают на солнце, цвета длительное время сохраняют свою интенсивность. Обои легко клеятся. Клей просто наносится на стену. Ширина рулона 53 см, длина 10 метров погонных. Износостойкие и экологичные. Данная обои верно прослужит вам не один десяток лет. Обои BN Finesse это настоящая ассорти дизайнерских возможностей для декора стен.